Я мало, что здравствуйте. Сегодняшняя тема отдыхать друг от друга». Я рекомендую семейным парам, любовникам, любовницам, друзьям, просто парам, которые встречаются, не имеет значения, сколько вы вместе, год, либо 30 лет. Я рекомендую вам расставаться, давать возможность отдохнуть друг от друга в полном смысле этого слова. Дать возможность отдохнуть от тел, от голоса, от запаха. От глаз, от улыбки. Не для того, чтобы проверить на прочность ваши отношения. Нет, ни с кое, никоим образом я не предлагаю делать ради этого. Я предлагаю иногда отдыхать порознь. Иногда гулять в одиночестве там, где всегда привыкли гулять вдвоем, расставаться на ночь. Уходить в другую комнату, либо на другую кровать. Очень важно достичь того, чтобы после этой разлуки вы сказали, я скучаю, я рад тебя снова видеть. Это нужно для того, чтобы человек почувствовал свободу, чтобы вы почувствовали свободу. Нужно отдыхать друг от друга на разных курортах, разное время года, на 10 дней, на месяц, значения не имеет. И не контролируйте того человека, который уехал. Не звоните, не спрашивайте, как дела, ждите звонка от него, ждите от него весточки. Уехал ли ваш муж, либо ваша жена, значения не имеет, не контролируйте. Никоим образом не показывайте, что вы переживаете, что вы не доверяете, и что вы хотите знать, где он, где она, что он или она делает. Есть важное золотое правило любых отношений. Чтобы удержать, нужно отпустить. Так вот, снимите эту удавку. Пустите поводок, поснимайте друг с друга ошейники, дайте свободы, дайте глотнуть этого воздуха свободы, понять и почувствовать себя нужным, важным, но не собственностью, поскольку вы знаете, что проявление ревности – это любовь от счастья, но больше всего это проявление того, что человек ваш, что ваша, что его жизнь принадлежит лично вам. Человек почти вещь. Вы не хотите его ни с кем делить, вы его не отдаете, вы за него решаете, кем он быть, кем он стать и где ему находиться в этот момент. Это не проявление любви. Это что-то граничащее с безумством. Когда человек считает, считает вас своей собственностью, когда он считает, что он вправе решать, с кем вам быть, где и сколько. Любовь ⁇ это вера. Это полное доверие, когда вы доверяете, вы отпускаете человека отдыхать, мужа, допустим. Вы говорите, что вы ему верите, вы его любите. Он уезжает счастливый, спокойный, ожидая, что вы его примете, ожидая и понимая, что вы его любите и ждете. Он едет немного расслабиться, он едет отдохнуть, почувствовать себя свободным. Он едет почувствовать вкус жизни. Не то привязанное состояние, рука в руку, день в день, годами. Это прекрасно. Но чтобы ваши чувства обострились. Чтобы вы вспомнили, что такое любовь. Чтобы вы начали говорить друг другу эти слова. И чтобы вы, наконец, когда встретились, либо еще не успев встретиться, сказали в трубку телефона, что я безумно скучаю, хочу к тебе. Вы достигли эффекта, Возвращайтесь. Вы провалитесь в объятия друг друга. Вы растворитесь друг с другом в эту же ночь. Это будет безумная ночь. Повторяйте это. Повторяйте ровно столько, сколько вам будет, а будет, будет это нужно. Отдыхая друг от друга, вы вдыхаете новую жизнь в ваши отношения. Это вас отрезвит. Это вас проявит иным человеком. У вас отношения засверкают всеми цветами радуги. Вы почувствуете новую жизнь, вы почувствуете облегчение, вы почувствуете доверие, вы почувствуете счастье. И когда ваш муж или жена будет возвращаться с этой короткой разлуки, вы будете встречать его с горячими объятиями, с улыбкой, с голодными глазами и руками. И вы скажете, наконец, то слово, которое долго не говорили. «Я люблю тебя, и я скучаю». Это все, что вам нужно добиться. Это все, что вам необходимо в ваших отношениях. Просто дайте друг другу свободы. Не контролируйте. Покажите, что верите. Покажите, что он единственный, и она единственная. Вы любите и ждете. Вы позволяете делать все, лишь бы этот человек был счастлив. И тогда вы будете счастливы оба. И когда вы услышите, либо произнесете слова любви, вы поймете, о чем я говорю. Просто...